Дорогие друзья, 10 июля 2022 года в 8 утра в парке Станицы Переправной пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню Семьи, Любви и Верности. На протяжении всего праздника для вас работают ярмарка продажа от лучших мастеров предгорья, детский автодром и мастер-класс по управлению квадроциклом для детей 4-10 лет. Проводятся мастер-классы от мастеров-ремесленников. Вы сможете не только попробовать вкуснейший плов, увидеть воочию, как работает настоящий ткацкий станок и мастер-кузнец, но и узнать секреты их мастерства. Каждый желающий сможет прокатиться на коне и почувствовать себя настоящим казаком. Вас ждет праздничная концертная программа, викторины и лотерея. Праздник пройдет в замечательном экологически чистом месте. Рядом с рекой ходь и рощей, где растут уникальная белолиственница. в парке есть детская площадка и лавочки для вашего комфортного отдыха. Приезжайте в гости, будем рады!